На данный момент двухполосный участок федеральной дороги А290-М25 «Новороссийск-Керченский пролив» является основной трассой, по которой через паром осуществляется транспортное сообщение Крымского полуострова с материком. Но строящемуся Керченскому мосту и перспективному сухогрузному порту Тамань требуется собственный современный автомобильный подход. Новая четырехполосная трасса категории 1Б пройдет от существующей автодороги А290 через весь Таманский полуостров до косы Тузла. Ее протяженность составит 40 км, расчетная скорость – 120 км в час. В перспективе к 2034 году интенсивность движения в обоих направлениях составит не менее 36 тысяч автомобилей в сутки. Чтобы сохранить уникальные археологические памятники, которыми так богата Таманская земля, было изменено плановое положение трассы. Большинство таких территорий дорога будет огибать. В остальных случаях будет выполнен полный комплекс охранно-спасательных раскопок. Обнаруженные артефакты пополнят крупнейшие музеи страны. Проектом предусматривается устройство пяти транспортных развязок в разных уровнях. Первое соединит новую магистраль с существующей автодорогой А290. При этом основное направление дороги будет изменено. Федеральная трасса пойдет в сторону Керченского моста. Движение в направлении порта Кавказ предусматривается через съезды развязки. Транспортная развязка с автодорогой Сенной-Вышестеблиевская обеспечит не только связь с местной дорогой, но и беспрепятственное движение транспортных средств над железнодорожными путями. На пересечении с автодорогой Тамань-Веселовка проектируемая дорога пройдет под путепроводом. Два разнесенных съезда позволят транспортным потокам двигаться во всех направлениях. Следующую автодорогу «Тамань-Волна» магистраль пересечет в верхнем уровне. Здесь также будут устроены два съезда. Развязка с перспективным районом морского порта «Тамань» самая большая и сложная. Ее конфигурация обусловлена близостью расположения проектируемой железной дороги, а также необходимостью обеспечения автомобильного сообщения между станицей «Тамань» и рыбколхозом. Комфорт и безопасность движения на всем протяжении новой трассы обеспечат барьерные ограждения и освещение. По обеим сторонам дороги появятся благоустроенные площадки отдыха и автоматические комплексы весогабаритного контроля. Два табло переменной информации над полосами дороги в сторону Керченского полуострова будут заблаговременно оповещать водителей о дорожной обстановке. В результате новая автомагистраль существенно разгрузит дорожную сеть полуострова и отведет транзитные потоки от населенных пунктов. Транспортный коридор заработает в полном объеме после ввода в эксплуатацию Керченского моста. С этого момента путь через Таманский полуостров и Керченский пролив можно будет преодолеть менее чем за час. Ворота в Крым будут открыты.